Здарова, меня зовут Владислав, и судя по активности под моим прошлым роликом про Dota 2, он вам понравился. Так что сегодня я покажу вам еще несколько новых способов по повышению FPS в Dota. Перед этим обязательно не забудь подписаться на мою группу вк по ссылке в описании, чтобы в случае чего мы не потеряли с тобой связь. Погнали! Итак, первым способом на сегодня будет небольшая оптимизация стима, для собственно того чтобы оптимизировать нам Steam, нам нужно в него войти, слева сверху нажать на надпись steam и открыть его настройки, после чего нам нужно открыть здесь пункт библиотека и выбрать его performance mod, по-русски он будет называться Упрощенный режим, убрать галочку с показывать иконки игр слева от названия. После того как вы примените эти настройки, панелька слева у вас будет выглядеть примерно вот так, то есть у вас слева не будет иконок игр, да это действительно небольшое изменение, однако оно поможет повысить нам наш FPS. Также не уходя далеко, сразу переходим в пункт загрузки и советую периодически очищать кэш загрузки. Насколько я помню, если вы очистите кэш загрузки, то Steam попросит вас авторизоваться заново, так что будьте внимательны и не забывайте свой пароль. После чего мы нажимаем правой кнопкой мыши под Dota 2 и открываем ее свойства. Далее, как и в прошлом ролике уже говорил, мы убираем последние две галочки и первую оставляем либо убираем по желанию, она отвечает за оверлей Steam в игре. После чего вам нужно будет вставить новые, точнее скорее обновленные параметры запуска, которым я добавил несколько новых параметров логично. И здесь будет один параметр как в CS, а так же и в Dota, он называется Threads, то есть он отвечает за количество потоков, а, а не ядер процессора, которые будут обрабатывать игру. То есть вам нужно узнать, сколько потоков у вас на процессоре это же так называется, да? Надеюсь, я ничего не путаю. И поставить ваше число, то есть в моем случае у меня всего лишь 4 ядра, 4 потока и я ставлю цифру 4. Если бы у вас например было 6 ядер, 12 потоков вам нужно было бы написать цифру 12. Эти параметры запуска и еще несколько важных папочек вы сможете найти по ссылке описании, я скину на Google Диск вот эту папку, где нам нужно будет еще заменить некоторые файлы, и параметры запуска будут здесь же находиться. После чего мы возвращаемся в свойства и переходим уже в локальные файлы и нажимаем кнопку обзор. Далее нам нужно перейти по следующему пути, а именно Game, Bin, Win64, и здесь... Нас будет встречать приложение Dota 2 Нажимаем сначала левой кнопкой, чтобы она у нас вот так выделилась Потом нажимаем правой кнопкой и открываем свойства Dota После чего переходим в вкладку совместимость И здесь нам нужно, чтобы стояла галочка на отключить оптимизацию во весь экран. Нужно, чтобы здесь была галочка. Применяем, нажимаем ОК. После чего можем запустить саму доту и настроить уже некоторые фишечки на... внутри игры. Капец, у меня тут грустная новость встретила, конечно, на входе в доту. Ну ладно, пофиг. В общем, как вы можете заметить, у меня уже немножко измененная дота, то есть у меня нет фона, он полностью черный. И это, скажем так, последствия того, что мы делали в предыдущем ролике. Так что после просмотра этого, опять же, повторюсь, не забудьте посмотреть предыдущий. Сейчас нам нужно зайти в настройки и в расширенные настройки. Здесь нам нужно забиндить консоль На какую-нибудь удобную для вас букву Поскольку я по большей своей части кейсер То мне удобно забиндить консоль на букву Ё И, ну... Соответственно, выберите на ту букву, которую вы хотите Кстати, вы не видите, но здесь, в общем Вот здесь вот вам, в общем-то, нужно будет поставить ту букву Которую вам удобно, на которую вам удобно открывать консоль После чего нам нужно перейти в пункт «Звук» И здесь в типе динамиков у вас, вероятно, будет стоять изначально по умолчанию Но вам нужно будет выбрать два динамика Делаем это потому, что Dota по большей части направлена не на видеокарту Она не требует супермощной видеокарты Она требует неплохого процессора То есть упор идет именно на процессор И, собственно, когда мы меняем тип динамиков на два динамика идет, скажем так, самая низкая нагрузка на процессор по обработке звука. То есть, процессор практически не будет напрягаться, когда будет обрабатывать звук. Именно поэтому нам желательно выбрать именно два динамика, особенно если у вас не очень хороший процессор. В принципе, сейчас мы можем временно выйти с потому что нам нужно будет заменить некоторые файлы в ней. Как мы уже делали до этого, также нажимаем правой кнопкой мыши, открываем свойства и опять же переходим в локальные файлы. Здесь открываем папочку game и открываем папку, которую вы скачали по ссылке в описании. Мы берем в этой папке, заходим в папку game и копируем вот эти вот две папки в папку с дотой, в папку game. И заменяем их После замены мы можем снова открыть Do, и нам нужно будет кое-что прописать в консоли. Собственно, для этого мы ее и включали. Открываем консоль, пишем exec и через пробел пишем FPS. С помощью этой команды у нас активируется FPS конфиг, который был встроен в ту папку. И еще пару важных уточнений. В настройках графики вы можете заметить качество обработки экрана. В комментариях под прошлым роликом один из подписчиков мне написал, что у него изменилось качество картинки именно во время игры. Скорее всего, у тебя снизился ползунок на качестве обработки экрана Это в принципе сейчас ко всем относится То есть если вы снизите качество обработки экрана То в меню у вас ничего не поменяется У вас все так же останется четким Однако 3D модельки и модельки персонажа Давайте может быть сейчас покажу Может быть будет видно Да, здесь это хорошо видно То есть вы видите насколько мыльная картинка Именно за эту картинку отвечает этот ползнок То есть если я сейчас верну обратно на 100% То картинка станет вполне четкой и ясной Что ж, в принципе на сегодня это были все способы Напишите в комментариях помогли ли вам они Не забудьте обязательно посмотреть Мое предыдущее видео по этой теме по подсказки справа сверху. Всем пока и удачи!